Так, вот, кстати, Алсу, да, посмотрите, многие считают, что петь она не имеет, но она поет, даже очень нормальненько так она поет. У Алсу не все песни простые, ребят. Здесь она играет на инструменте и сейчас будет петь. Ну, я, конечно, не знаю, но, как по мне, здесь нет никаких ну, вот таких серьезных обработок. То есть она даже, ну, мне захотелось погромче сделать, потому что ну, не слышно совсем ее. То есть звук тихий, то есть это как вы бы сами дома сели и стали записывать. Смотрите, у Алсо ой, очень такой уникальный тембр голоса, на самом деле необычный. За счет этого она и выезжает. Да, у нее субтон, то есть для нее базовый вокальный прием это субтон. И, конечно, у нас, ну как люди судят, если человек поет тихо, значит петь он не умеет, значит голоса у него нет. Это как бы нормально распространенная, в принципе, ситуация. Кристина Арбака это тоже, но ну, как Пугачева говорит, первая начала петь субтоном. Вот, соответственно, ну и все же считают, что у Арбака это голоса нет, да, и петь она не умеет, хотя она нормально поет. Вы должны понимать, что природное, но ну, в принципе каждому человеку дается, ну скажем так, разное количество вот вокальных данных, да? Кому-то много, кому-то мало. Вот Полина Гагарина, да, у нее большой такой объемный сильный голос, да. У Алсу, ну, она не может спеть так, как Гагарина, и в принципе она не должна так петь. То есть у нее своя уникальная, самобытная манера пения, да? Но Алсу даже в этой песне она делает мелизмой, она делает вибрато. У Алсу есть микс, такой довольно завуалированный, потому что иногда, когда у меня ученицы вот берут песни Алсу, да, кажется простые песни, а там вот так раз неожиданно кажется, что это вокальный нос звучит или тот же субтон, а это, как говорится, уже идет микс, и, соответственно, уже не все так просто. Давайте сейчас я... И? Ага, немножко здесь. Засыпай, наш дом, не с тобой, друзья, не ну вот тоже она использует динамику громко-тихо. Был мелизм здесь. Вот здесь двор, вытягивается немножко лицом, сразу видно, можно не слушать, да, мне по лицу понятно, где она милизм делает. Пошел, а пустов, мы вот здесь тоже Мелизм. Тут на микс пошла. Как нужен мне, в твоем ну, понимаете, вот тихо тоже надо уметь петь. Вот не каждый сможет тихо спеть красиво. То есть она вот эти все украшения на самом деле делает. Я ее тоже как-то смотрела... На авторадио она пела, да, вживую, и тоже там писали всякие гадости в комментариях. Ну, тут еще вот этот скандал с ее дочерью, пятое-десятое. Но она реально, вот эти технические вещи, она их делает, ребят. То есть, да, она не обладает каким-то большим голосом громким, но с точки зрения техники она все делает, она умеет петь. Ну, то есть, у нее ровное, хорошее звуковедение. I'm И вот здесь она уходит в микс. И почему, ну, когда думают, что у Алсу простые песни, можно взять, спеть, и никаких проблем. А что получается? Вот этот микс, он такой завуалированный, да, и нужно делать этот переход в микс, да еще петь тихо, очень аккуратно. А петь микстом тихо, и еще, допустим, воздух добавлять, это крайне сложно на самом деле. Ну, это вообще не простая задача ни разу. И многие начинают валиться. А потом, допустим, человек спел, ну, как смог Алсу песню, и в итоге записывает себя на диктофон, слушает, понимает, что как бы тембр не так красиво звучит, как у Алсу. Ну и, как говорится, привет, Андрей, да, все. То есть не нравится. И, ну, просто бросают петь ее песни. Ну, я считаю, вот Алсу очень круто, очень правильно использует свой голос, да, то есть, ну, можно тут по-разному относиться, там, к ее семье, скандалам и так далее. Я вот в это даже не хочу, знаете, там влезать и как-то вот говорить, кто прав, кто виноват, но по факту, по факту Алсу умеет петь, она делает технические вещи многие, да. Понятно, она там не супер, прям крутая какая-то, прям супер-супер крутая вокалистка, там, типа Агилеры, Бьонсе и так далее. там модель, да, но реально поет она довольно-таки хорошо.